Все еще жалуются из-за даты релиза Security Бридж. Давайте исправим это с помощью шоковой терапии. Упс, нажал не на ту кнопку. Я новостный кадет. Мне жаль за последнее мероприятие NVIDIA GTC оосб Очень грустно было смотреть в чат. Буквально. Я уже все рассказал вам об этом особенном событии в предыдущих видео. Кроме того, это для вас в новинку. В этот раз вы выиграли, но как упертый ребенок фанат. Я имею в виду, что все в порядке. Релиз игры будет позже. Независимо от того, почему именно так. Они хотят быть уверенными. Чтобы в игре не было багов. Или другие вещи, которые они должны закончить перед тем... как как игра выйдет в релиз. Звучит неплохо, правда? В любом случае, перейдем к новостям. Подведем итоги из прошедшего стрима. Первое, команда Steel Wolves подтвердила, что большая часть локаций в СБ будет иметь дневной и ночной сценарий игрового освещения. Второе, аниматроники Glamrock были концептуализированы моим создателем. Но над дизайном и моделингом для игры занималась игровая команда. Третье, мой создатель написал общую историю для этой игры. И он сказал что за ним последнее слово во всем, что реализовано. Однако это совместный процесс. И мой создатель часто принимает идеи, которые предлагает игровая команда. И, наконец, если вам интересно, RTX максимально сглажена, насколько это возможно. Команда сказала, просто потому, что RTX является не совсем общедоступной технологией, мы знаем, что у многих людей не будет доступа к картам RTX. Они хотят, чтобы у них тоже был отличный опыт. Следующее. Относительно выпущенного Clickteam геймплейного изображения консольного порта Ultimate Custom Night, которая тайно раскрыла дату релиза. при подробном рассмотрена миров камер. Это не дата релиза Security Bridge. Никаких консольных портов SB. Это действительно дата релиза порта UCN. Не SB. Я повторяю, это не оно. Это все. И спасибо за просмотр.